какой-то зеленой которая Это я, блядь. Вот к... ты че, сука. Я пиво тоже хочу. Фу. Да ладно, да все нормально. И там плаки пиво. Поздоровайся со своей повалихой шараги. Показываем тупой утки, кто здесь орел. Блять, а то здесь можно еще дракончика менять. Это хуйню поставили, когда буду типа стримы делать. <музыка> Hey, всем привет, ребят! С вами Тимур Лав. И сегодня мы с вами посмотрим не аниме, не реакцию на Купленого. На Купленого скоро будет, кстати, Думаю, вот в этом воскресенье, либо в понедельник. Давайте посмотрим, кстати. И сегодня мы посмотрим такой мини-прикольный типа, как я понимаю, Качу в могилу. Давайте посмотрим, это начинающих понимаю, ютуберша, Ну, давайте посмотрим, короче, мне понравился именно превьюшка, а сам видеоролик. Я так уж немножко пересмотрел, ну не смотрел, а именно частями немножко посмотрел и поржал, так что давайте погнали смотреть Моя шиза, блядь Официально заявляю, что я ебала в рот этого вашего дракона и снимаю исключительно Майнкрафт вот Это явно... Это, сука, напоминает меня, когда я именно стрибы только по Майнкрафту делал. Вот реально похожая математика. Мы уважаем Спайра. А, Спайра, блядь. А, ага, это типа... Короче, давно-давно, именно в 90-х или 2000-х, я не помню, когда эта игрушка вышла, она была про мини-дракончика, который там, типа, как Крэш Бандикот, только это было про дракона. Там то же самое было, прям практически похоже. Эндер Эндердрэгон У меня есть пару Первая часть Сасара явно собачья на самом деле, начинается с сцены где фиолетовый в очередной раз беспричинно буяни. Данное происшествие транслируется какой-то зеленой лягушке, которая близится к бунту, поэтому замораживает братанов крылатовой, и тот решает мстить. Я считаю, что показанный сюжет отлично раскрывает мотивы протагониста и антагониста, а глубокий смысл всех их действий поражает. Появляемся в Пермхабе назван: Сука, я не могу от этого унижать. Но. Мастеровой! И сразу же устраиваем геноцид. Ебашим вообще всех больше. В этой игре заниматься нечем. А, ну еще и драконов спасать, но ну это так. Второстепенная Нахуй. задачка. Главная составляющая сюжета это: бьемся рогами об дверь и выполняем первый квест. К стада выполняются не для того, чтобы открыть сраную галерею со сраными картинками. Нахуй. Спасаем очередного уорбузик. Первый уровень встречает нас драконом, который лечит пивандрий и сука не делит. О, ты че, сука? Я пива тоже хочу. У меня самогонки. Потому... Видим старого друга, которого я вру... Нет, у меня самогонка вчера была, но я выпил. У меня нет Как в третьей части, так и в этой. Находим ключик и идем открывать твое очко. Следующий уровень встречает нас с нечищенными зубами. Летим в закат и встречаем этого мудозвона. В итоге оказалось, что это был первый босс. Ставлю, блять, класс. Встречаем еще одну лягушку и рогатого долбоеба. У, блять. <связываем> Спасаем очередного Я весь... драгона Я несу тортик Прилетаем Барзов. домой и отправляемся нахуй Потому что в самолете Все зависит от винта <связываем> В следующем хабе встречаем <связываем> А, На первом уровне, кстати, я нашла охуевший кактус. Вновь получаем камшот, только уже от ушастых ящериц. Обидно, блядь. Э, у меня тоже большие уши, но... А также поздоровайся со своей поварихой шараги. Показываем тупой утки, кто здесь орел, Устраиваем подрыв а -а -а. моих блядских нервов. Блядь. Это прям копия моей, блядь. Поварихой шараги. Показываем тупой утки, кто здесь орел, Устраиваем подрыв моих блядских нервов и отправляемся обратно в хаб. С возвращением Тобой. Мы пытаемся выжить в игре и в реальной жизни, блядь, тоже. Это, знаешь, это также же хуйню. <прошу>, Прошу, когда у меня, типа, знаешь, соседи либо трахаются, либо, блядь, сверлят, либо просто бывает, они ломятся в стены вот так, просто вот, вот так они прям ломятся, а ты не понимаешь, нахуй вы стучите, зачем вы стучите, почему вы стучите, вот хуй знает. Индетичная ситуация. Встречаем Моргенштарна с головой Санса на палке, обсираемся и убегаем. Блять. Зависаем с кислородом и оцениваем теплый приём. С этой попытки долетаем до тайника с жизньками и натягиваем глаза на жопу. Блин, как говорится, старый хаб, новый ты. Где так, блять говорится? Нигде, блядь. Болеещая умственно отстала. Бывает. Нет. Блять, завис, сука. <свят> <свят> Встречаем любителя пожестче и ёбаный пиздец Получаем сотряс и съебываем в лучшую жизнь Когда я получил сотряс, тоже пытаюсь учить в нормальную жизнь, но эту за зайти не получится Виолетовый кстати -то не только жизнь покалечил, но и эти ссанные мобы, за что они благополучно получают пизды <свят> Сесаро, к сожалению, тоже, в результате чего он превращается в 2D <свят> Но вы уровне всё так же наполнено желанием жить доказываем своему ожидании варяли жизни блять эту здесь можно еще дракончика менять просто раньше в реально старый-старый именно спайра там нельзя было менять вот эту всякую хуйню типа самолу потому что мы бесстрашные и крутые после чего идем разбираться с восьми лапами лохами в санных болотах мы находим твою батью, смотрящего футбик всю ебучую ночь. И чья-то спасение. Это мой, блядь, дед, только не хватает еще плох пива, да, бля. Входим на дубному гондону благоприятные условия для существования. Это глубже. И продолжаем буянить. А также параллельно собираем другие. Блядь, когда я полетела, тупорылая пизда. Ебем в рот физику и железную банку. А тут я лечу в дерево вершины и еще не догадываюсь, что меня ждет. Ёбаный ты в рот! Ёбаный в рот! Сложно, блядь! Блядь! Можешь просто туда попасть! Не, а в прикол? прикол? Давайте играть ставят шесть плюс, я охуею. блядь! Следующий уровень также оказался весьма приятным. А, блядь, что это такое, нахуй? Я, блядь, блядь! Я вот умная женщина. Знаете шо? В пизду эти болота. Встречаем двух феминисток и немного уменьшаем их в размерах. Собираем ключик и агрессивно ищем, куда его всунуть. Да, блядь, лечу. А, да, сюда. Находим секретный вход и идем в загадочный портал. херачим все, что видим, находим себе кипарик, получаем по мордасам и обнаруживаем последнего на уровне дракона. Блин, чай точно. Я себе эту хуйню поставлю, когда буду, типа, стримы делать. А тут я милую черепашку встретила, но и она оказалась пидорасом. Падаем э, в драконью сп... Осуждаю! Ферму и попадаем на следующий левел. Ура, сволочи. На ласт находим твою одноклассницу идем на самые последние уровни... Гос... Моя одноклассница, ну, хоть и Господи, ура! Кидаем бочкой с говном в идиотов и оказываемся на их месте. А тут я психанула и прошла уровень как нехуй. А теперь херачим главное выражение этой нереальной игры. Да ладно, хуй с ним. Пошло все в пизду, сколько лет! Тут, короче, нужно спиздить ключ у бегающего носка, Ой, чтобы бить. открыть ступеньку. Бежим за этим лошары, убиваем с одного сраного точка. И в 8. конце видим вторую за всю игру под сцену. Блять, это хуйня какая-то. Это очень плохо. Но игра не заканчивается. Вновь встречаем... Бадж, Который говорит, что нам нужно пройти игру на 100%. Ебать, как неожиданно я вам скажу. Открывается доп-уровень, где мы можем попялить на деньги уже сдохшего с расти хуйорка. Кайфово, спасибо. Короче... Можно мне такой же Мы можем попялить на деньги уже сдохшего с расти хуйорка. Кайфово. Да ладно, да все нормально. И там плаки пива. И там еще моя... Спасибо. Короче, жмякайте здесь, чтобы посмотреть предыдущие видосы и вы тоже жмякайте, чтобы посмотреть такие угарные видео. Я просто угораю, того чтобы когда он там чихает, так. Ой, я не могу, блядь. А если вам понравился именно вот этот канал с прикольными моментами, его зовут Плюш. Кстати, оставлю реакцию внизу в описании. Кому понравилось, ставьте лайк вверх. Подписывайтесь на канал, следующий, конечно же, не подписать. И нажимайте на колокольчик. С вами был Тимур Лав. Всем удачи и пока-пока!